Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео поговорим о конфигурациях в сборке, конфигурациях в деталях и уравнении. Я возьму для примера сборку из прошлого видео, это рамка из профиля. Напомню, что она имеет две конфигурации и также две конфигурации в головной сборке. Сюда я добавил еще одну деталь деталь виртуальная. И завязал размеры этой детали на стороны этой рамки то есть на размеры деталей рамки. То есть, это вот так вот выглядит деталь. Она определена находится в сборке, определена в детали не в контексте сборки. И здесь два уравнения на э, каждой из сторон. То есть уравнение выглядит следующим образом. Это размер вот этой детали, рамки, минус 34 мм. То есть это 32 плюс 2 мм на зазор. Для того, чтобы ее лучше было видно, давайте ее покрасим в какой-нибудь цвет. Например, пусть это будет зеленый. Вот таким вот образом. Так, <смех> дальше. Э -э в первой конфигурации, да, вот в этой, та, которая у нас, ну, на второй, второй конфигурации размеры детали 116 на 116. Переходим в первую конфигурацию, и деталь у нас увеличилась вместе э с рамкой. Ее размер теперь составляет 216 на 216 миллиметров. Здесь есть одно очень, один очень важный момент. Многие не используют конфигурации и уравнения вот как раз-таки вот по этой причине, потому что они между собой не очень дружат. Да, здесь деталь, которую я создал, имеет всего лишь одну конфигурацию, и при изменении конфигурации головной сборки эта деталь перестраивается. Но э, если мы сделаем в этой детали еще одну конфигурацию добавим, давайте здесь добавим конфигурацию 2, перейдем во вторую конфигурацию и здесь выберем место конфигурации 1, конфигурацию 2, то у нас, собственно говоря, ничего не поменялось. И при э, переходе обратно здесь получается как бы все правильно. То есть все э, детали у нас перестраиваются, ни предупреждений, ни ошибок нету, уравнения все работают. Но есть э, одна очень, один очень нехороший момент. Если мы перейдем э, в эту деталь, откроем ее и будем переходить по конфигурациям, то увидим, что здесь ничего не меняется. То есть здесь стоит размер последней активной конфигурации, где использовалась эта деталь. То есть если мы сейчас перейдем конфигурацию 2 и откроем эту деталь перейдем в конфигурацию 1 то здесь точно такие же размеры вот из-за этого возникает ошибка что уравнение в сборке которая регулирует размеры деталей ссылается на один и тот же на один и тот же размер это размер вот например d1 эскиз 1 или d2 эскиз 2. То есть в обоих конфигурациях э, сборки размер этот один и тот же и уравнение регулирует один и тот же размер. При изменении конфигурации деталей ничего нового не происходит. Размер остается тот же самым. И поэтому не, нельзя э, ставить и конфигурацию и уравнение. Многие этого, к сожалению, не знают и добавляя уравнение на деталь с конфигурацией вроде в сборке все правильно а когда начинает делать чертеж то там получается некорректное значение размеров детали сейчас мы попробуем сделать чертеж вместе с на эту деталь, которая имеет и конфигурацию и размер который завязаны на уравнение сборки я создал новый чертеж новый лист чертежа и переносим сюда единственный открытый документ который у нас сборка 1 Поставим размер интересующей нас детали 116 на 116 миллиметров. Добавим э, лист копирования. И здесь поменяем конфигурацию на другую. То есть мы меняем здесь конфигурацию сборки. Здесь поставим ссылка на родителя. И как видите, в чертеже у нас не происходит перестраивание вот этой вот внутренней детали, которую мы добавили. То есть рамка у нас перестроилась, поменяла свою конфигурацию, а вот эту вот деталь с размерами завязанными на габарит рамки не перестроились. А все почему? Потому что в сборке, та которую ту которую мы перетащили, активная стоит именно вот эту вот конфигурация вторая с маленькими размерами. Если мы сейчас откроем сборку и сохраним ее э, активную первую конфигурацию, перестроим, вернемся в наш чертеж. Здесь будет все в порядке. вот Здесь все размеры поменяли, здесь все правильно. А при переходе на другую конфигурацию, здесь размеры стоят некорректные. Хотя габарит здесь 150 мм. То есть вот из-за этого может возникать ошибка. В сборке вроде все правильно, все размеры меняются, перестраиваются, а при подготовке чертежа размеры некорректные. И надо быть очень внимательным при создании деталей с конфигурацией и завязыванием размеров этой детали на уравнение на другие детали сборки. Потому что все конфигурации у детали, имеют эскиз с одними и тем же размерами. Это D1, эскиз 1 там, да, или там, D5, эскиз 5, неважно. То есть все уравнения будут ссылаться именно на этот размер и каждый раз его перестраивать. Если мы попробуем переместить нашу сборку еще в одну сборку верхнего уровня и разместить конфигурации там, то... Солид будет просить все время перестроить эту сборку, потому что уравнение ссылается на, одну и ту же, на один и тот же размер, одну и той же детали. Если что-то непонятно, спрашивайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!